Привет, друзья Владислав Сколебога на связи сейчас иду домой за компьютер для того чтобы трудиться дальше хочу сообщить новость одну. Сейчас поступил звоночек мне полторы минутки назад пока ходил по супермаркету делая домой покупки домой для семьи второй человек получается меня зарегистрировался сейчас звонил за женщина из уст говорит, зарегистрировалась, подойдите к скайпу, то говорит, 10 минут уже дозвониться не могу. Вот. Сейчас свяжемся, узнаем, что и как. Оказывается, вконтакте реклама работает, поэтому рекомендую тоже использовать, потому что я, как правило, как вы знаете, применяю в работе скайп-брифинги, общение вконтакте, голосовое с людьми, с сетевиками, как правило. Поэтому рекомендую тоже делать красивые картинки и вставлять вашу коротенькую ссылку вконтакте. Ре люди реагируют. Для меня это пока второй человек. такой холодный рынок, самостоятельное общение. Ну, Но результаты есть. К примеру, Тамара из Москвы. Держиева. Главный момент. Что еще попутно, чтобы уже больше пользы было? Мой результат с 1 октября по... 7 ноября, 219 фунтов стерлингов SkyWay Invest Group. Так что за месяц около 500 фунтов. Для Украины хороший довольно-таки доход, заработок. Дальше, естественно, двигаться будем еще активнее. Поэтому выходите на голосовую связь. Всегда звоните, дозвонитесь ко мне, подсоединяйте третьим меня. Свой разговор с вашими потенциальными партнерами, инвесторами. Статистика такова. У меня, к примеру, за примерно 10 звонков общения, не сообщение отправлять, а именно поговорить. Вот. Желательно, если разослали, разумно дозвонить человеку и предложить ему ответить на его вопросы. Сомнения и возражения, которые есть, 10 человек ориентировочно, пять человек разумно будет, они захотят пообщаться второй раз. Вот из этих пяти зарегистрируется примерно два-три человека. Вот кем повторно повторил, хотя даже mm -hmm. ну один будет работать, сразу другие присматриваться, mm -hmm. посещать интернет-конференции и проведя такой экскурсию по бэк-офису. Вот. Люди сразу включаются в дело и приглашают уже вас на скайп-брифинге Это дает результат, дает такой доход. Дальше, естественно, будет больше. Кстати, акции я уже прикупил также из заработанных и выводил уже деньги на Яндекс. Деньги, как вы знаете. Это у нас 165 тысяч акций. Естественно, в перевыходе компании на IPO, отстроен будет когда полигон, тестовый участок, где будут юнибусы все показаны. Уже ж не будет у нас вот таких вот автомобилей, да? Вот. Мерседесы, Волги, Жигули, Бэхи. Вот. Что будет скоро, дороги на опорах? Вот такие опоры. Более цивилизованные, красивые. Вот. Ну, а мы с вами уже через два с половиной года потенциальные миллионеры украинские российские белорусские или из европы тоже есть партнеры до встречи пока владислав бог всегда готов к труду удачи ребята трудимся вместе отключаюсь идем домой